Всем привет! С вами я, темный Вирус, и это новое видео про ПК. Ну как новое видео, тут чисто я буду улучшать. Потому что я решил взять такую штуку, то что улучшение от подписчика. То есть мне подписчик пишет, что мне надо улучшить на моем компьютере. И я это делаю. Потому что, моя первая запись не записала... Я, короче, буду брать три рандомных комментария про улучшение. Вот мои три рандомных комментария. И вот. Колонка. Ну и поняли. Итак. Вот, кстати, моя новая клавиатура. С подсветкой. Не, ну честно, смотри, вот это черная клавиша. Mm. Обязательно надо, обязательно еще соркашо пить. Вот. Все. Вот это реально Клавиатура моей мечты. Напишите в комментариях, на от кого производителя похожа эта клавиатура. Дориан, на от кого производителя такая клавиатура? Ну что ж. Итак. Системный блок. Мне не писали, какие именно еще запчасти, это надо заменить. Ну, в общем что, сейчас вам будет менять именно са корпус корпус будет реализован серый светло-серый питон и сейчас все подписчики обрадуются увидев какая там что твою... там вообще внутри у меня компа моего системного блока О! Фиг. Иди с кого-то открылся. Нормально. О что? Рассказываю. Ч вообще не записи. Во-первых, у меня запись разделилась на два. На два видео. Да и мало тут запись разделилась на два видео. Так еще, блин, звук не записался. Какого черта? Я думаю. И я решил почитать, что вообще произошло. Оказывается, то, что э, хрбаный, извиняюсь, Android, <coughs> политика его. Решила такую хрень сделать. А именно, из-за политики Android э, записка бы разделяется на два звука А почему у меня был не мой не моих видео так это из-за того то, что так это из-за того то, что у меня оперативки было мало так я еще и ну как мало 6 гигабайт коробки в моем телефоне знаю, очень мало нужно поделать мне как бы и этого хватает. И то Майнкрафт идет почти без лагов. Ну, вот я напомню... мощность, я не буду использовать. Ну, это, думаю, всем уже понятно. Вот. <клёх> Из-за чего у меня видео не. Ну, было видео не так мы. Такс. Чем мы еще найдем конечно, как как бы не вспомнить итак, что ж вот кстати, как выглядит мой комф изнутри вот ну как NCA, MCA конечно должно быть ну, я опять говорил в одном из видео, то, что это типа паленые. Так, я хочу вам показать сокет. Во. Во. И вот, Ладно, мы еще посмотрим, что у нас там вообще внутри компа. Вообще как бы хочу взять его почти что игровым и может быть монитор и вообще. Вот, камера, вообще его иссокнуты. Видите, и монитор. Настя кто-то еще мне напишет, что замени фон. Фу, я ей здесь снова заменю. Да я не только заменю, то я его еще доделаю фон. Так, то все в ваших руках. Кстати, напишите в комментариях, что вы бы еще хотели бы увидеть на этом, вообще, здесь. На самый я отвечу. А, у... а кто вообще? Вообще, вообще все понравится, в этом вообще 20 лет закидаю. Стоп. Во. Во. Так, заменю этот корпус и повернусь. Кстати, открыла часть сокрыта. Э -э закрытую, закрытую часть, вот как она выглядит. Кстати, звук записывается, я проверяла. В общем-то вот. вот что у меня вообще происходит. Кстати, хочу подметить, что я хочу сделать вообще топовые системные. Ну как, ну не системные, а это. Короче, внутри пусть убирался и... итак, почему я сейчас получается? Сейчас вот так обустраю, ом вот уже стекло начал потихоньку менять. Напишите в комментах на корпус у Интересно, посчитайте вот. Ну, сейчас у меня, в общем, вот такой плавный переход серого. А, ну, сейчас у меня такой у, -у, -у. у меня откуда совпад совпадение <связывая> Так, сделаем вот так, чтобы он не был таким а, многотонным царя. <связывая> Итак, в чем лицевой часть сделал? Сейчас буду декорировать ее. Это рассвет. Ну, освещение на нее. И можно будет завершать. Ну, а не мере с лицевой частью. Сейчас давайте застроим. Вот такая у меня часть вот, вот у меня освещение не вот тут подсветка Ну, освещение опять же и так что, что у меня будет из рассветки в качестве цветки у меня будет м, опять же морской фонарь он больше всего подходит к этой роли поэтому ничего не могу с собой поделать Я случайно светофор построил. Ну ладно, ничего, ничего страшного. Ого. Я понимаю, подсветку, а не то, что у меня было. Так, -с. ну вот так и под сам фонарь. 16 Так, смотрим, чем я меня получилось. Ну да, подсветка как подсветка. Ну, ну, реально неплохо. Естественно, мы потом на все хозяйство посмотрим. Начиная время суток, как это у нас все будет светиться. Особенно посмотрим на наш... я поломал <с> я реально не понял, что я поломал а Во. ну что что я изменил так вот подсветку поменял. и вот кстати боковая часть тоже доделана делала верхушку переделать Да. Yeah. Oh. Снимаем все подсветку, тут есть. Ну, еще в будущем поменяем. Вот это на кое-что другое. А именно кулера. Я заметил одну проблему. Материнская пацана сделана из того же материала, что и. Корпус мой совсем хотя мне мой ну, нравится больше. Ну, думаю, всем он понравится. хм, не ну ладно. Я, кстати, не должна, что-то на какой-то свет заметить. На цвет прошлого системного блока. А именно серая дыракота. Да. Так, ну что ж. Меняем цвета.